Тренинг. Пишите такую вещь. М -м. Пишите три проблемы, которые есть в вашем бизнесе или в вашей жизни. Три проблемы, которые в данный момент существуют. Которые, знаете, выходят в поле вашего влияния. Не надо писать, курсом поднимается. Вы на него не можете влиять. Согласны? Или это курс доллара? Пишите три проблемы в вашей жизни, которые выходят в сферу вашего влияния. Но вы точно знаете, что их все равно надо решать. Угу. Три. Ну, это задача называйте, их, проблемы называют. Не имеет значения. Которые реально, но вы точно знаете, что их надо все равно решать. Если вы не решаете, никто их не будет решать. Пишите, три. Три нашли, да? Написали, да? Три. Теперь внимание обратите. Почитайте их один раз и подскажите, пожалуйста, год назад они были... Самое интересное сейчас поймете. А какой-то не будет из них два года назад был? Mm -hmm. Вы начали выникать? Mm -hmm. Я уверяю вас, какой-то из них три 4 года назад был. Mm -hmm. Вы, внимание. И до сих пор, mm -hmm. до сих пор, она требует mm -hmm. от вас решения. А вы знаете, почему вы его не решали? Но вы знаете, что кроме вас его никто не решает. А вы знаете, почему она до сих пор так стоит? Я с... Хотите, вам скажу? Я скажу, если вы знали бы, как его решать, давно решали бы. Mm -hmm. Согласны? А вы знаете, почему она до сих пор стоит? Мы делим так. Я вам скажу одну хитрость разума. Когда поняли эту зону, хитрость разума, она такая необычная. Например, человек что-то надо решать, утром встает, он думает об этом проблеме, он думает, думает, думает, думает, думает, ничего в голове не происходит, ничего в голове не происходит, как решать эту задачу, он думает, думает, думает, думает, еще несколько времени, немножечко, еще думает чуть-чуть, потом попадет в зону умственного барьера. Как попадет в эту зону умственного барьера, он начинает мучиться мучаются, мучаются, мучаются. Внимание, обратите, вот так мучаются, мучаются. Потом знаете, что говорит человек? Вот, вот говорит, ладно, завтра об этом подумаю". Mm -hmm. Mm -hmm. Вы меня поняли? И начинать лишь бы чем-то заняться. Ну ладно, надо пока вот это вот это делаю, завтра об этом подумаю. Поскольку вот эта стена, вот этот умственный барьер, вот этот умственный барьер, его решать можно только благодаря одной вещи. Вот это преодолеть можно только благородную вещь. Скорость мышления, умственная энергия. Вот это три вещи, которые здесь я написал. Его можно эту стену ломать, вот, вот эту умственную барьеру, только так, когда человек заставит себя заставит себя снова сосредоточиться. Именно тот момент, когда вот это попадет в хитрость в состояние вот этой умственной барьера, Мозг начинает говорить, ну ладно, давай завтра подумаешь, ладно, хватит. Ну что-то ничего не могу найти, как решать. И, давай, и человек начинает бросаться какие-то мелочи, делать те вещи, которые ему удобно, которые и так, и так он знает, как решать. Понимаете? Он начинает этим заниматься. Именно в этот момент нужно остановиться, сказать нет, настраивать себя, я это должен решать. И подключать все эти вещи. Здесь большой роль играет скорость мышления. Острота ума. Большой роль играет. А чтобы острота ума оттачивалась, оттачивалась, надо работать над собой больше. Над этим механизмом. И умственной энергия должно быть больше. Что такое умственная энергия? Я сейчас объясню. Если пойдем сейчас в тренажерный зал, кто-то из вас поднимает 50 кг, кто-то 10 кг, кто-то 80 кг. Каждый по-разному поднимает. В зависимости от того, сколько физической энергии у вас есть. Правильно? А теперь в жизни, в жизни человек решает задачи, исходя из, из объема умственной энергии. Поэтому, например, некоторые люди задачи, которые тысячи долларов не могут решать, некоторые пять тысяч не могут, кто-то 100 тысяч не могут. Правильно? Вот кому-то говорят, вот задача есть, он не знает, как его решать. А кто-то миллионы решает, а кто-то не могут. Вот так. То есть мозг, мозг. Точно так же, как спорт эту умственную энергию накачивает, выраживает. Он сам по себе не появится. Его он выраживает. Поэтому вот это каждый этот механизм, который здесь вы видите, они являются необходимыми для управления денег.